Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы сказать вам большое спасибо за всю ту поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия канала – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь перейдем к видео. Вам когда-нибудь разбивали сердце? Хотя чаще всего разбитое сердце связано с романтическими отношениями, это может случиться и с платоническими, и семейными отношениями. То, что может показаться обычными моментами грусти, на самом деле может быть разбитым сердцем. Недавние исследования показали, что существуют различные способы воздействия разрыва сердца на ваш разум и тело. Итак, вот 9 признаков разбитого сердца. Первый – уровень стресса выше нормы. После потери или разрыва вы чувствуете себя более напряженным, чем обычно. Переживание разбитого сердца может привести к выбросу определенных гормонов в вашем мозге. Гормоны стресса, такие как кортизол, могут выделяться как реакция на сердечную боль, в результате чего уровень стресса становится аномально высоким. Это может быть спровоцировано самим событием или окружающими событиями, связанными с разбитым сердцем. Во-вторых, вы испытываете физическую боль. Знаете ли вы, что переживание разбитого сердца может вызвать настоящую боль в вашем теле? Внезапный всплеск кортизола может повлиять не только на наш разум, но и на ваше тело. Длительный стресс трудно преодолеть, и он может иметь множество физических последствий. Согласно WebMD, некоторые из физических признаков стресса – это головные боли, боли в груди, расстройство желудка и частые простуды. Третье – у вас депрессия. Разбитое сердце заставило вас чувствовать себя несчастным в течение длительного периода времени. Эта печаль может быть эмоционально изнурительной и даже привести к депрессии. Согласно Healthline, если ваш мозг реагирует на сердечную боль нездоровым образом – вы можете испытывать некоторые симптомы, похожие на депрессию, такие как резкое изменение аппетита, чувство никчемности и хроническая усталость. В-четвертых, вы чувствуете эмоциональную пустоту. Чувствуете ли вы, что ваши эмоции заблокированы или оцепенели? Вы обязательно переживете некоторые эмоциональные последствия разрыва отношений, в которые вы вложили так много времени, любви и энергии а эмоциональная пустота и онемение, возможно, является способом вашего мозга защитить вас от сильной эмоциональной боли, которая приходит с разбитым сердцем. Следует отметить, что длительная эмоциональная пустота может нанести вред вашему психическому здоровью. Пятое. Вы начинаете размышлять. Вы постоянно думаете о разрыве. Что пошло не так? Почему все закончилось? Хотя немного размышлений и анализа – вполне обычное дело, они могут перерасти в руминацию, если ваши мысли становятся чрезмерными и нежелательными. Это признак разбитого сердца, поскольку постоянные, навязчивые мысли показывают, что переживания все еще поглощают вас. Номер 6. Вы теряете самоконтроль. Вы обнаружили, что возвращаетесь к своим вредным привычкам? Разбитое сердце может привести к снижению самоконтроля в ваших действиях. По словам Джонатана Струма из организации Recovery Village, люди, которые в прошлом преодолели зависимость, более подвержены рецидивам после разрыва сердца. Потенциальные эмоциональные триггеры, вызванные расставанием и потеря самоконтроля, могут стать причиной рецидива. В-седьмых, вы испытываете симптомы абстиненции. Знаете ли вы, что любовь может повлиять на вас так же, как и зависимость? Когда вы влюблены, химическое вещество под названием дофамин стимулирует систему вознаграждения вашего мозга. Поэтому разрыв может привести к тому, что ваш мозг внезапно лишится этого химического вещества и чувства. Именно в это время вы можете испытать симптомы абстиненции, схожие с симптомами наркотической зависимости. Симптомы могут быть разными, но могут вызывать схожие психологические эффекты, такие как тяга к потерянным отношениям. 8. Вы горюете. Испытываете ли вы некоторые признаки и симптомы горя? Многие эксперты описывают значительное совпадение между горем и разбитым сердцем. Хотя горе – это очень личный опыт и может выглядеть по-разному для каждого человека, эксперты согласны с тем, что вы можете испытывать общие стадии горя после разрыва, схожие с потерей любимого человека. И номер девять. Вы измотаны. Заметили ли вы изменения в уровне вашей энергии? Или в вашей способности двигаться в течение дня? Это может означать, что ваше разбитое сердце берет на вас физический груз. Истощение может быть вызвано возможной бессонницей, вызванной разбитым сердцем. Любые изменения в режиме сна могут повлиять на ваше психическое и физическое состояние. Если вы постоянно теряете сон, это определенно скажется на вашей энергии и продуктивности в течение дня. Считаете ли вы, что у вас разбитое сердце? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подпишитесь на канал Немиркин, чтобы получать больше подобных видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!